в переводе с английского это полное жизненное изменение. У компании классные продукты для здоровья, детокс, снижение веса, продукты с канабидиолом, эфирные масла, полезный кофе и другие продукты. У компании очень щедрый маркетинг план, который выплачивает 50% от продаж, от привлечения новых людей и выплачивает 50% от заработка первой линии и со второй линии от 10 до 50% и я уже на протяжении года мы строим бизнес вместе с женой я знаю точно, мы уже испробовали продукт, мы испробовали маркетинг план мы уже вышли на очень хорошие доходы и в нашей команде на сегодняшний день уже появилось более 100 человек которые заработали от 500 долларов и выше 500 тысяч долларов, 2000 долларов 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов есть люди, которые заработали уже больше 20 тысяч долларов и мы сейчас открываем новые рынки в Европе в странах СНГ, Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. И нам нужны лидеры, сетевики, люди, которые понимают в маркетинг-плане. Я еще добавлю, что маркетинг-план у нас гибридный, он линейно-бинарный. И нам нужны лидеры, сетевики, которые много лет были с опытом в сетевом маркетинге, которые готовы, которые амбициозны, которые открыты к новым возможностям, Возглавить рынки в ваших городах и странах и областях и привести компанию Total of Chains на свой рынок. А за это время компания уже больше 17 лет работает в Америке и только сейчас заходит к нам на рынок. Люди, которые в Америке работают 5-6-7 лет, уже в компании образовалось более 60 долларовых миллионеров. Люди, которые заработали больше миллионов долларов. Поэтому, друзья, под этим видео будут мои контакты, социальной сети, обращайтесь ко мне, мы с вами организуем встречу, переговорим, я покажу выгоды, что значит быть первым на наших рынках, вы с опытом, вы прекрасно понимаете, люди, которые заводили компании такие как Herbalife, Amway, Maricade, Genes, Reflame, они сейчас зарабатывают десятки, сотни тысяч долларов остаточного дохода. Большая американская компания, которая бьет все мировые рекорды, а товарооборот растет, вы можете посмотреть на «Бизнес Вархом очень стремительно. И чеки успешных дистрибьюторов тоже растут стремительно. И в компании уже есть люди, которые зарабатывают больше миллиона долларов в месяц. Поэтому, друзья... Я призываю вас, приглашаю, нам нужны амбициозные, толковые сетевики, которые со стажем и которые амбициозные, которые, которым надоело зарабатывать небольшие деньги, а люди, которые, если вы хотите в разы увеличить свои доходы, обращайтесь к нам, я дам полную пошаговую информацию о продукте, маркетинг плане и дам пошаговую систему работы. У нас есть четкая пошаговая система работы в интернете, где каждый человек, новичок,